Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня у меня обзор журнала, с радостью я его делаю, девчонки, потому что купила я его вчера, вот такой вот с тоненькими-тоненькими с тоненькими листочками, такой невзрачный, но когда я его открыла, я его быстренько-быстренько купила, вот, это номер 81, Сандра. Как, за какой год, вообще ничего не понятно, я не знаю, девчонки. Если, вот смотрите, я его сносила на работу. Опознавательных никаких знаков, кроме вот этого номера 81, нету. Ну, купила я его на почте, ну, там, где продаются открытки, журналы, газеты. Вот, вот, вот он такой вот. Купила буквально вчера еще я купила книжки там очень интересные еще жена у меня есть на обзор но этот просто э, почему-то мне захотелось сделать обзор э, на, сразу же несмотря на то что он такой невзрачный наполнение его довольно таки интересно девчонка поэтому давайте начнем значит 27 э, Моделей у нас здесь представлено, и половина из них очень-очень интересная. Вот. Ну, это введение, реклама других журмальчиков. Итак, первая, вторая – это, ну, летние модели. Тут ничего особенного, да? Обычная футболочка, свитерочек летний. Тут как бы и по, по крою как бы ничего особенного выигрышный узор, за счет узора смотрится моделька довольно интересно. Здесь пока начало такое не очень, но я вам знаете, что скажу? Сандра, они заморочены с деталями кроя. Вот посмотрите на это платье, вот кто носит вязаные платья, я допустим не ношу, поэтому для меня это как бы не интересно, но для кого-то ну, имеет место быть, вот платье, смотрите, и рука в сока, там все у них, э, детали кроя, у них достаточно такие проработанные девчонки, вот за что я их хвалю. И узоры тоже не такие просто, ну, вот, вы знаете, я сравниваю сейчас с предыдущими моими обзорами, кстати, оставлю ссылку на плейлист со всеми обзорами, там на бурду вязания, вот бурда. Вот, oh, да, да, правильно. Они не заморачиваются. Вот вы знаете, вот сколько я обзоров делала, вот что-то, как-то они, они поярче. А вот здесь я вам скажу, и с узорами они заморачиваются, и как бы проработанные детали кроя, они все как бы предусматривают. На мой взгляд, они работают как бы более ответственно и более профессионально. Так, здесь вот вот эта страничка уже пошло, как бы, и у меня такой эффект вау был. Вот, смотрите, какая, ну, туничка, футболочка, футболочка, скорее всего. Ну, лето прошло, ну, ничего, у нас еще есть следующее лето, вот, очень интересный, мне понравилась и комбинация узора, и сам, сам кром, ну, мы такое что-то уже делали, но достаточно интересная модель. Эта кофточка, ну, это, по-моему, самая простая, тут за счет узора и цвета она интересна. Вот эти две мне очень понравились отсюда. Значит, вот здесь вот смотрите, какое прекрасное решение на использование остатков пряжи, да, вот. Светы ручек, вот с капюшоном толстовочка, очень симпатичная такая тоже. Буквально из остатков. Ну, можно скомбинировать не так, допустим, полосы. Вообще можно скомбинировать, собрать все остатки. Вот хочу обратить внимание на вот эту вот модель. Что меня здесь привлекло? Смотрите, как по косой сделан рукав. Ну, вот здесь вот мне не нравится вот эта складка, но, возможно, это эффект как бы фотографии. Не знаю, тут пока не свяжешь. Не поймешь. Ну тут обычный реглан деталь детали задняя, а вот рукав очень интересный. Добавьте модель 11, я ее найду здесь. Вот видите, вот эта кофточка, которая я говорила, тут просто очень. Здесь вот видите такая. Вот такая выкройка интересная. Вот. Вот смотрите, вот эта кофточка, вот рука, видите как он, он как бы, ну здесь плохо видно. Тут нижняя часть, а вот это вот, где сгиб, это верхняя часть, которая идет вот сюда. И здесь что-то, ну как бы регланная линия как-то идет. И так оно... Вот смотрите, видите, вот этот угол, вот видно ее здесь, вот она, регланная как бы линия, и она по косой вот пошла сюда в угол. Интересная модель, не знаю, как она на самом деле, потому что фотография это фотография, мы все прекрасно понимаем. А что на самом деле, это нужно пробовать. Вот еще одно платьюшко. Ну, по поводу платьюшка, девчонки, вот смотрите, детали кроя, видите, Здесь, а рукава, приталенные, здесь не очень, а вот то первое платье, сейчас я вам найду, которое я говорила, вот вот оно, видите, здесь и приталено, и пройма, и акатик, здесь продумано все, платье-платье, да, это опять, видите. Так, поехали дальше. Вот, смотрите, тоже остатки. Ну, тут узор, по-моему... А, кстати, этот узор мы знаем. Это из кучинели, половина узора. Еще жил... жилетку мы вязали в прошлом году. Вот он, такой узорчик. Тут тоже ничего особенного. Только за счет полосы подбора цветов. Вот толстовочка. Ну, джемпер с капюшоном, может и не танцовка, но тут комбинация, видите, тоже разных, остатки разных, разной пряжи. Этот связан регланом с капюшоном, тут простенькая модель, ну, как бы, и при том она очень эффектная, за счет подбора пряжи разной. Так, далее, далее у нас вот. ромбики ажурные, всеми любимые. Это как летняя модель. Тут крючком. Нет, это спицами. лет такой вот. Но это не мое, если честно. Не мое. Тут интересная вот эта вот кофточка. Очень интересная. Тут круглая кокетка номер 17. Давайте посмотрим на детали кроя. О, смотрите. Вот тут по модели очень интересно. Видите? на круглую кокетку собраны все детали, вернее, я так предполагаю, что это, ну, надо читать тут журнал на чешском языке, вот как модель, вот это вот очень интересно, смотрите, видите, круглая кокетка и от нее идут рукава и все детали, очень интересно, как по модели, вот я вам скажу вот по деталям А Тут у нас футболочка просто другой размер, я так предполагаю, что это то же самое, что... ну, вот. нет, тут скос плеча есть, это не то же самое. Так, вот это вот вещь плохо, плохо обидно здесь. Вот она детали кроя, тут какое-то круглое, еще интересное. Ну тут обычная, тут я ничего тут за счет узора и, цвет, и цветов, как бы, ну подбора цвета интересно. Это интересная модель. Это я тоже ее смотрела, смотрела, смотрела, смотрела. Ну, такая женственная. Ну, если честно, я такую не ношу просто. Ну, не мою, я более такой спортивный стиль. Тут у нас узор очень красивый. Тоже подбор цветов удачный. Ну, сама модель как бы просто ровные детали, ровный рукав. Ничего э, особенного. Вот здесь вот очень интересный узор, девчонки. Возможно, он так выигрышно смотрится на фотографии, но мне очень нравится. И, кстати, кофточка интересная такая, вроде бы минималистично. ничего по деталям кроя интересного тоже здесь нет. По-моему, вот тут выкройка одинаковая, только здесь застежка. Но цвет, узор, да, ну и сама сам сам образ очень очень красиво смотрится тут уже дальше уже все, я в принципе те, начало было не очень и конец не очень, платье какое-то для меня непонятное, да, вот, с, ну, и кардиган тоже для меня не совсем понятен, Алия, вот этот вот кардиган, ну, да, вот ровные эти как бы полы, которые висят, это уже не новое, и не модно, и не интересно уже это вещь, э, как бы ну, как сказать, модель уже заезженная. Тут футболочка, реглан. Ну, и все, девчонки. Вот, вот такой вот журнальчик интересный. Много-много новых узоров. Возможно, они не новые, но узоров много, девчонки, интересных. И модели разнообразные. Вот. А на самом деле, да, журнальчик такой вроде бы, казалось бы, невзрачненький. Вот вот такой вот обзорчик, не знаю, девчонки, вот, очень, очень вот это мне понравилось, я вам покажу, что мне очень понравилось. Вот это мне понравилось, и модель, и идея использования остатков. Это мне интересно, как бы, попробовать, что оно выйдет на самом деле. Ну, тут простое платьюшко, как бы, тоже комбинация разных... И структуру как ну пряжи и цветов ну, это оно смотрится как бы симпатично потому что цвета такие подобраны ну хотя вот этот вот сейчас модный да вырез пола это хорошенькая моделька ну здесь фавориты мои вот эти две вещи конечно же ну, а узоры везде красивые, девчонки. Вот как ни крути, узоры очень-очень красивые и продуманные. И деталь кроя достаточно-таки продуманные. Смотрите, практически каждая модель узор шедевр. Вот, казалось бы, простенький узор, но на самом деле очень симпатичный. Здесь вообще мне очень нравится вот этот узор здесь вот узоры да действительно и с деталями кроя поработали и с узорами поработали молодцы тут я хвалю самбру я хвалю смотрите везде и интересно вот на этот еще хочу посмотреть 21 вот он вот он модели 21 да тут тоже какой-то интересный такой рукав видите окат а рукава интересный, ну такая женственная кофточка имеет место быть просто просто это ну как как по мне не мою, ну не мой стиль, а вообще очень такая женственная нежная интересная, ну вот это мне понравилось, хоть и тоже не мою хотелось бы мне конечно узор попробовать а по крою смотрите она совсем совсем простая, ну в принципе девчонки все вот, кстати, вот это платье, которое мне не нравится, не понимаю, трусы выглядывают, что это? Вот что это? Ну ладно, может быть нам это, может я старая уже для понимания этих моделей. Вот, ну в принципе, девчонки все. На сегодня я с вами прощаюсь, с вами была Вика Школа рукоделия, всем пока-пока.